Давого. И сегодня у нас опять рубрика Sky а точнее Sky один блок. Шоппунали. Заставка. Кстати, сегодня опять с нами Кристина. Кристина Кстати, ссылка на ее канал будет в описании. Да и 5 вы ну, на канале, да и тройка. с вами Дедовкил Кристина. Сегодня у нас э, какая то по счету уже четвертая часть Скайблок один блок. Ладно, давайте переключимся на обычный режим, как я. Это уже традиция. Так. Есть, короче, у нас блоки. У меня есть два блока. Есть ноль блока. А реально есть? Что тут грави делает? Гравий, ты что тут шо это забыл, э? Грави, ты шо тебе забыл? Я идиот, который Да ты что ли совсем ненормальная, нормальная, мать? Какая ты? я сейчас блоки буду искать. Я добываю в землю топором. Я убиваю овцу топором. Я убиваю овцу топором. Если не поставишь лайк, я тебя тоже приму за овцу и убью тебя топором. Не понял. Я, вот... я лайк уже, кстати, поставил. Кто не поставил лайк, тот будет гореть в аду. Не понял. Ребята... Да ты или корова? А, ну, в принципе, разницы никакой нет. Ты это или корова. Ой, я убил тебя. Ой, я убил корову. Да вас с коровой не различить. в одно и то же. Ребят, пожалуйста, можете ему написать, чтобы он не обзывался? Фух, у меня от этого, от этой диареи диарея началась. Не понял. Я тоже, но... Так, у меня тут где-то... Ребят, ребят, что? я пока что на время забуду по этот блок тупой. Какой? Я сейчас я уже сделаю кое-что. Так, три, четыре, пять. Мама вышла погулять. Нет, Кирилл вышел строить генератор булыжника. Что? Я генератор булыжника стоит, пошел. Так, это ломаем, это ставим. И теперь ставим лаву и ломаем булыжник. Не получается, нет? нет, получается булыжник. А, беги! Смотри! Получается булыжничек. Это бесконечный источник булыжника. А потом создадим бесконечный источник воды. Это как? Не знаю. Потом создадим эту. А как это делать? Фиги. Надо не будет знаешь? потом снизу какую-нибудь диарею поставить. Надо будет снизу туда... В то время ты раздеваешь, в то время я просто строю. Я просто беру любые блоки отсюда. Зато у нас здесь есть хоть какой-то теперь свет. Так, а если серьезно, то сейчас у меня есть уголь и есть палки. Я, наверное, сейчас сделаю себе факела. Из всего угла. А, не, у меня палок не хватает. Но зато полстака факелов. Это уже хорошо. Еще у меня два вида. Видо воды, а дальше вы знаете. Три воды. Кого? Не знаю. Не помню. В общем, ребят, надеюсь, когда мне попадется второй сундук, точнее еще один сундук, то надеюсь, из него выпадет еще одно ведро воды, чтобы создать бесконечный источник. Педикрать. Сундук, стрелы и штаны. Да мне штаны. Тебе Стой, посмотри на меня. Ой, какой вот модный. Ладно, держите штаны. Ля, как... ля какая. Прикольно, короче. Короче, я беру еще что-нибудь, возьму какие-нибудь. Айрон, железо. Железо я выкопал. Да. Ты понимаешь, пока тут фигнёй... Ой, не фигнёй занимаешься? Я тут всё... Ты фигней занимаешься, нет, пока я ты... фигнёй не занимаюсь? Не, я нет, я устраиваю, понимаешь? Я копаю. то Кристина, а? следующий уровень. Я пока бы дорогу поломаю. 17, 16, 15, 14, 13, 12, 13. Ты понимаешь, что у меня тут показано? у меня тоже. Что можешь не говорить? Один! Все! А -а -а! Ничего не упало. Опа! Снова здорово! Снова здорово! А -а -а -а! Кристина! Мне чуть не убил. А, поздравляю. Снег. Ага, сам ты снег. И мой снег идёт. Нет, какой... Как, как может снег идти, если только что дождь шёл? <связь> <связь> У нас есть что-нибудь из шоу, чтобы... <связь> Лиса! Лисенок. Лисёнок! Лисёнок! <связь> <связь> Я как Катя, только хуже. Лисичка, девочка моя. пердичка. Лера пропердела. пропердела. Все детишки дружно в На Наркоманский пропердела. наш, наш отряд. отряд. Ссылка на песню в описании. Капуста, ты молодец. Я тут как дебил копаю снег. Вот и ну... Да ты сволочь! А меня не убивает. Кристина! Что? Убивай <с его! Я дай мне наконец этот железный меч! Ладно, я тогда себе свой сделаю! Просто у меня шесть уронок наводит. Доста мне нормально! Все детишки дружно вряд ряд. Наш командский наш отряд! Каждый рот стишок читает и желание загадай. Бану летишь, как пуля моментально, в сумме 23. Да, ты нормально, просто-просто, за спиной. Раунд, Костя, костя. Голубой. голубой. Ладно, у меня, конечно, не... Давай быстрее блоки. Какие блоки? Мне нужны блоки. Так, а а... Блоки? значит, вот тебе жопа. И все. Маш, у меня 45. Я забыла. Так, а сейчас я поставлю печку на переплавлю, плавильню. И обычную печку, чтобы расплавить еду. Так. Так, будем Так. так. А, сюда. Вот столечко угля. Сюда столечко угля. Так, э золото, потом поставим железо. Так, и походу у меня сейчас кое-что сломалось. А где палки? Ой, да О, кости! Надо костную муку сделать. Да, давай делаем. Так, еще да, нужно втихая от Кристины сделать снежные блоки. Снежные блоки. Дай мне блоки. Мне нужно достраиваться. Тебе снежные или обычные? Да обычные. Какие хочешь давай. Мне. Так, у нас есть два золота. Я пошел кафтить себе золотую мотыгу. В общем, ребят, мы почему-то постоянно это что-то добываем. Давайте что ли наш, с нашей Кристина это что? Да. Ребят, дайте-ка я влюблюсь сейчас креатив, да, что чтобы показать, что тут Кристина. Ой, а я не понял. О, а мне можно что тут Кристина понастроила? Так, Кристина, не ломай! Ты в креативе! А ты зачем мне это? Я сейчас хочу ее приучить, приучить приучить. Ой, это блин! Я приучить ее хочу! А уже все. Я М буду все. Посмотрите, ломать. что Кристина сделала с этим островом! Кристина, ничего не ломай! Так, сейчас мы включим читы и напишем команду Кик. Знаешь, что? Напишем. У меня земля, ты понимаешь? Так, все, я включил читы. Пишу команду Кик. Давай, у меня меч. <как> Пока я помирать. Кик. Пока, Кирилл. Кирилл, если еще раз, и я ухожу. Так, Кристина. Хорошо, сейчас секунду. Я пошла, памка. У меня меч. А у меня железо. Раз. Два. А у меня шесть железа. Я сказала, что я пойду помирать. Я тебе сказала. Ну иди. Все равно у тебя меча не будет теперь. Ну вот. У тебя зато меча тебе не будет. Нет. Давай. Уйди с креатива, ты -то, Ой, точно. По умолчанию. Так. Ну блин, домники и ягодки. Думаю... Ну, у меня их нет. Я честно играю. Я, без... я из креатива ничего не беру. Дай мне землю. Но так всего лишь. Дай землю! Ну, так всего лишь. Алмазик взял. Еще одна лисичка. Кстати, теперь ты вообще никакой меч не получишь. Почему? Еще одна. У нас скоро будет... Лесной зоопак! Да. Так. Нигде, ребята... Так, Кристина, я тебе сейчас сделаю меч. Если ты и его потеряешь, ты вообще у меня без инструментов ходить будешь. Так. Итак, Кристина, если ты потеряешь вот этот вот меч... Вон, иди забирай. Ой, опять выкину. Два меча. У меня два мяча. У меня два мяча. Я тебя У меня два мяча, Кирилл. Ну вот будет два деревянных мяча. Если один... Не подходи. Сколько он там уронов навозит? Плюс четыре. Хорошо, ты сама напросилась. Что ты там сказала по мою маму, а? Что ты там сказала, а? А, а, а? что ты там сказала, а? а? Да блин, Кирин, ничего меча нету. На забирай вот. Я помирать пошла. Так вот, вот тут твой уголь. меч. Что ты угольный меч хочешь сделать? Да. О, господи, мне кажется, я скорее мечом этот уголь добуду, чем ты его обычным. Да уйди ты! Я из дебенчина вышла. Ой. <мес> Теперь я про... О, лазуит! Лазуит! Кристина! Не лезь на мой экран! Если серьезно, то у меня уже Весь инвентарь забит. Так убери все вещи. А я что делаю? Ты пьешь водку? <свист> Не я пью только воду. А водка есть. Это вода, только горькая. Не я к себе захожу. Представь, что ты пьешь водку. Представь, что ты пьешь спид. Одно и то же. <свист> <св> <Тоже>? Да. <св> Помогите. <св> Ладно, <св> а если серьезно, то у меня есть лук. Еще у меня есть стрелы. Ничего. Лук, стрелы, теперь надо тебя убивать. <св> Кристина, смотри. <св> <св> если ты будешь мне мешать, когда, за... Когда зайдешь в игру? Я возьму... Я возьму, показала... я возьму сделаю вот так! Беги, Ваня, беги! Я сейчас щет... я тебе так сделаю... Что ты там сказала?! Что ты там сказала, мою маму?! Что ты там сказала?! Бери свой меч. Валим! Бери свой деревянный... города. Короче, Кристина. Эта серия уже тоже подходит к концу. Нет. И ты опять выпала из мира? Нет. Валим.